Время идет, но всевидящая сила от Оракула защитит нас всех. Это могущественная сила, которую все хотят заполучить и чтобы она принадлежала только им. Выжившие, добро пожаловать в Айл-Сити! На этот раз вся мощь древнего Оракула охватит все боевые поля. Все сражения будут более жестокими. Если сможете добавить сисновидящую силу, тогда Оракул благословит вас. Пусть ваши противники покоятся с миром. Самое ценное на поле боя — это ресурсы, дарованные высшей силой. Эти пушки и скины уже в боевом пропуске. Разблокируйте пропуск до 90 уровня и получите все награды и новые навыки. Farlight 84. Вступай в русскоязычное сообщество и играй вместе с Zona Game. Все ссылки указаны под видео.